Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Андрей, и сегодня мы находимся в офисе компании Alter. Air. Это наш офис и шоурум одновременно. В этом видео я хочу поговорить с вами о реализации центральных систем вентиляции и показать наглядно на примере нашего офиса, как реализована система. В современном рынке Украины есть две основные методики реализации центральных систем вентиляции. Это вентиляция, работающая по показателям CO2, либо это вентиляция, работающая согласно нормам ДБН. В нашем офисе у нас есть небольшое зонирование по рабочим местам, а также по кабинетам. И у нас присутствует несколько датчиков СО2. Их вы можете увидеть на стене. У нас есть альфа, то есть это главный пульт управления. И у нас есть просто датчик СО2. В бытовом сегменте вот такие датчики устанавливаются во всех ваших жилых помещениях, в то время как главный пульт управления устанавливается в гостиной. Показатели CO2 передаются напрямую на нашу машину, и далее уже она собирает информацию со всех точек, где какой-то CO2 и перераспределяет поток воздуха туда, где это сейчас необходимо. Если мы пройдем немножко дальше, вы увидите наш небольшой open space, то есть здесь у нас основные рабочие места, по левую и по правую руку у нас обычно работают инженера, маркетологи, менеджеры и так далее, и каждому человеку необходима своя порция кислорода, поэтому для правильной подачи, чтобы каждый человек мог получить свою порцию кислорода, за подшивным потолком вы можете увидеть два типа воздуховодов. Красные и черные. То есть, на самом деле, это оцинкованная сталь, которая обмотана в изоляции. Красные воздуховоды – это непосредственно подача свежего воздуха. И вы можете видеть, что у нас со стены идет большое множество клапанов. Каждый клапан отвечает за свою небольшую зону. И весь этот диффузор который вы можете увидеть вдоль всего нашего офиса он подроблен частями где-то система вентиляции где-то система охлаждения таким образом мы настроили работу диффузора и работу систем чтобы воздух плавно упал на каждого человека и каждый человек получил необходимый для него микроклимат если мы пройдем дальше то у нас будет зона переговорки и для того чтобы люди которые собрались уже ну, на собрание на консультацию к нам в офис и чтобы зафиксировать наличие их здесь и для того чтобы порция воздуха подалась непосредственно им здесь также установлен э, пульт управления в нашем случае у нас два центральных пульта управления это было необходимость технических причин однако у вас же все равно будет один такой а все остальные как я вам показывал ранее белые заглушки если э, у вас нет никакой возможности установить все-таки центральную систему, которая выглядит, напоминаю, вот приблизительно так. У вас есть моноблок, у вас есть четыре направления воздуховодов. Два из них — это э, уличный воздух забрать и выбросить уже отработанный. И еще два — это подача и вытяжка. Может быть всякое, что архитектура этого не позволяет. И как альтернатива, возможно, взять тоже центральную установку просто в миниатюре. Максимум до 100 метров кубических час. Благодаря оборудованию компании Melton, это немцы, мы можем найти компромиссное решение и интегрировать это в дизайне. Это малошумное оборудование, позволяющее нам развивать воздухообмен 100 метров кубических час. Приятным бонусом в установках Melton это их визуальная составляющая. Вы можете спокойно заказать себе декоративную крышку с принтом, который вы сами пожелаете. И очень круто обыграть это в своем дизайне общего дома. Давайте подведем небольшой итог. Центральная система. Две методики. ДБН либо по СО2. Если мы берем ДБН, у нас есть три показателя, которые мы должны взять: 15, 25 либо 36 метров кубических час на одного человека в помещении. Если мы говорим, что система должна работать по показателям СО2, то мы запроектируем 60 метров кубических час на одного человека, что есть в два раза больше, и качество воздуха будет в два раза лучше. Но при этом размер оборудования не поменяется. Обратившись в нашу компанию, вы получите полный спектр услуг, начиная от консультации, заканчивая полной реализацией любой инженерной системы, будь то вентиляция, кондиционирование, отопление, водопровод или канализация. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал и если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь к нашим менеджерам, назначайте встречу на консультацию и надеюсь мы скоро увидимся.